Будем уничтожать этот шайтанский режим Кадырова, имперский режим Путина. Слава полку Азов, сука! Хотите жить – бегите. Хотите жить – оставайтесь в плен. Хотите жить – боритесь. Боритесь на своих улицах и за свою свободу.